Итак, у нас Питер Озвол, призрачный а, микрофон, МП и датчик спугнуть. Сейчас опять Т.Е. ну в этот раз мы Т.Е. поймаем. А знаете, что я сейчас сделаю вообще? Я сейчас вот ну, так сделаю. Все, никто меня больше не поймает. Да, я на Twitch перешел. <coughs> Умер твои твоей красоты Это, конечно, сильно <coughs> О, доска Уиджи есть Я сказал призрачный микрофон <coughs> <coughs> Нормально Так, ну пока что никаких взаимодействий нету. Сейчас вот знаете, что будет? У меня сейчас нычки там не будет. С кем я говорю? А что, чат не, не отображается? <гас> <гас> Пошел вон. Подождите, у меня чат не отображается. Отображается. Что ты мне... Где диалог? Он просто исчезает. На ютубе кто? Напишите что-нибудь на ютубе. Отображается же диалог с ютуба. Или нет? Ютуб прием. А! Сейчас подождите, я поставлю. А почему так получилось? Что за фигня? Сейчас, секунду прям. отображался я тоже мне кажется стоит отображался а у меня ошибка какая-то вылезла прикиньте сейчас подключу потому что стрим говно ясно понятно эти хейтеры конечно А почему youtube не отображается Блин. А что закрывает моя голова слева? Нет, там сообщения не должны закрываться. Подождите, это какая-то фигня. Попробуйте повторить попытку завтра. Ну и ладно. Будем без Ютуба, значит. Ну пишет, попробуйте повторить попытку завтра. Это вообще нормально, нет? А, вот сейчас должно появиться. Сейчас Нет, у меня не, не отображается Ошибка подключения Мультичат Ошибка подключения Ну, что я могу сказать К сожалению Ютуба не будет Ну и ладно Да, я тоже думаю Сейчас уже все призрака это Натя призраков, скринь. У нас есть экстрасенс в чате. Все заскринило? Отлично. Так, э -э а что я? Я все это, ну все, я ничего не определяю. Я просто зашел и все. Да чат ютуба не отображается. Ну ладно. Не страшно же. ты что здесь что ли сидишь ладно экстрасенс вы увидите ее в чате Ну и что на за название Нина давай чат не знает Да нет вас не обделили вы что там на Твиче Нина сидит. О, я вообще запутался. Что я хотел сделать? Так, температурный датчик. И радиоприемник возьму. Если что, на Твиче есть ссылка в описании. Интернет. А ты что у тебя? О, минус. Здравствуйте, минус А кто это у нас тут с минусом? А Все, у нас больше нет улики О, минус это прикольно, кстати Минусовую я люблю Это не морой? Они? А они, они кстати, ладно Прикинь, да, я даже еще улику тебе не назвал А ты уже без улики сказал, что это они Интересно-интересно. Ну, на ОНИ мы проверим. Нина-отшельник вечно на другой платформе от всех сидит. Вообще. Нина, иди на YouTube. Там весело. Тебе Саша, привет. Давно, говорит, с тобой не общались. Я все, я это. Так, у меня есть минусовая. Мне нужно проверить на мимика. Вы меня это. Сбиваете с толку. Что-то с Ютубом происходит. У меня написано сообщение с чатом прервано. Попробуйте повторить попытку позже. Сейчас мы на призрачный огонек. А у меня там нычка-то есть в, в, него, в его комнате. Так, минусовая есть. Призрачного огонька Не вижу пока что Ого, а ты что тут швыряешь? Так, нычка есть? Нычки нету, отлично, точнее Все очень плохо Здесь у меня тоже нычки нету Кстати Может быть это кукловуду? Нет Поехали ловить этого призрака хорошо хорошо играю так ну ладно мы тогда пробуем послушать его по шагам и м.п. м.п. призрак сейчас мы попробуем вычистить и ханту и мороя и ревенанты но это не демон он бы меня уже скушал но я только не знаю где прятаться У меня нычки нету может в подвале конечно есть Я не могу, мне так нравятся слово технические шоколадки Не знаю почему О Ты что там трогаешь? Пик Пик Все Так, пойду, схожу в подвал Кстати, я не знаю, какой у меня этот призрачный Ой, призрачный Проклятый предмет Шкатулки нету, карты... Жибай. Господи! Доска, а, точно, доска. Доска? Ну и спасибо, конечно, большое. Точно. Все испугались? Или я только один? Блин, нычек нету. А где прятаться? <смех> <смех> У меня тоже. А я не знаю, где прятаться. Ну блин, там в гараже есть место, одно, но там палевное такое. Блин, я боюсь доску вызывать, потому что не прятаться негде. <смех> Пердячный слиз тут. <смех> Давайте общаться так, слова менять. Прикольно. Вот здесь можно прятаться только. <смех> Блин, не жалко ты не видишь, что там пишут на ютубе. Вот здесь, да, прятаться можно? Я не знаю, такое себе место, если призраку так пойдет. Короче, я придумал, смотрите. Сейчас, тактика проста. Мы сейчас поиграем за доской в прятки, с призраком. ну и чё это было он, он очень медленный. это не они кстати он очень медленный это раз во вторых это либо ревенант либо ханту где а, ну да. Ну нет, я вхожу в дом. Я имею в виду, что я определяю призрака, пока в машине нахожусь. А потом захожу в дом и удостоверяюсь в том, что определил. Это байт. Так, кто это у нас? Ревенант? Ревенант, Ревенант. Ну нет, надо проверять. Так непонятно. Нет, ну он не ускорялся, пока был. Я думаю, что это Ревенант. А может близнецы вообще? Надо вторую охоту смотреть. Давайте вторую охоту посмотрим ой ой Ну если бы это был ханту Блин, это может быть пол? -тук? Нет, не может Если бы это был ханту То он бы... Вы видели, да? Заска сама начала отсчитывать Период, я даже прятки не сказал ей я говорю, сейчас поиграем в прятки, доска такая просто. После этого я ее беру и доска такая начинает это. Короче, понятно, да? Ладно, ждем охоту. У меня в любом случае ноль. Я сейчас ждал, кстати. Спасибо, спасибо. Ты хоть написал бы, бы что-нибудь. Сейчас менянина накормит. Кстати. Тут же рулетка есть. Не надо рулетку нам. Ждем, ждем, ждем его. А что в свете его жду? Блин, да я... Блин, я не знаю, где мне. Рулетка. Ты как будто закричала. Не надо говоришь. Ждем, ждем призрака. Вторый день тебя кормлю. Как не видишь? Ты не видишь. Она у тебя слева должна быть над, над моей головой. Вот здесь. Вот. Вот здесь, вот он. Нет, там нету моего экрана. Она пишет выше моего экрана. Но потом они исчезают, спустя 25 секунд. Что-то было. Да, Twitch видно, но YouTube не видно. А он мне свет перебил. Это... А ты сюда переехала? Ну нет, пожалуйста. Что я тебе сделал? Короче, это похоже на тень, знаете? Это похоже на тень почему-то. Но на охоту не начинает. Нет, подожди, какая тень? Она же медленная была. Ладно, ждем. Ждем, ждем, ждем. Я бы, я бы поставил на самом деле бы ревенанта. Мне кажется, ревенант. Блин, почему не работает у меня YouTube? Очень странно. Грустно. Реально, говорит, попробуйте попытку завтра. А, это у всех такая фигня. Пишут. Ну ладно. А тень она, тень она немедленная? Ну да, тень Ну Типа там очень медленно было. Но они не начинает охоту. Я не знаю, как ее еще. Дай нам знак. Питер Розвелл. Питер Розвелл. Питер Розвелл. Питер Розвелл. Подумал про а, Твич, что может подумать, что я какое-то слово говорю. Но если что, я говорю имя Питер. Питер Розвел. Питер Розвел. Питер Розвел. Питер Розвел. Петь. Ой-ой. Привет. А -а -а, это не ревинант. Сейчас пока меня призрак не слышит. Блин, ну кто это? Ого. Кто это? Ну он очень медленный. Короче, ставлю ханту и поеду. Нет, я просто молчал. О. Молчу, что призрак. Back. Some jobs ready for you. <laughs> так, подожди. Ты получается у нас... А с... с кем я не здоровался? Я совсем всеми здоровался. С Ютуба? На Твич зашла? Так, Ханту был, конечно, легкий. Лампа, он-Тэнголвуд. Самая имбовая карта. Все, сейчас все такие на твич переметнутся.